За прошедшие сутки на театре военных действий произошли следующие изменения. На Харьковском направлении Российская армия ведет наступление по всей линии от Прудянки до Верхнего Салтова. Штурмовые подразделения наступают при поддержке артиллерии, которая нанесла огневое поражение по объектам ВСУ в Харькове, Циркунах и Петровке. На Изюмско-славянском направлении Российская армия сумела выбить подразделение ВСУ и закрепиться в селе Мазановка. Которая находится на высоте и дает преимущество при наступлении на Славянск. Потерю Мазановки подтвердил Генштаб ВСУ. На Донецко-Луганском направлении российская армия ведет бои за населенные пункты Григоровка и Серебрянка, которые нужно взять под полный контроль перед штурмом Северска. ВСУ в свою очередь подтягивает резервы для укрепления своей обороны от Северска до Артемовская. Российские войска и ЛНР, которые начали реализовывать план по охвату Спорного пару дней назад, успешно справились с поставленной задачей, отбросив ВСУ от этого населенного пункта. Потерю Спорного признал генштаб ВСУ, отговорившись фразой, что у противника есть частичный успех. Союзные войска не остановились на достигнутом и продолжили штурм самого Северска. Штурмовые отряды Вагнера сфотографировались в зачищенном селе Клиновая рядом с памятником погибших в Великой Отечественной войне. Почтили память предков и сообщили об операциях по четырем пунктам. О а первых двух сказали: это Покровский и стратегический Артемовск, об остальных двух решили оставить сюрпризом для украинской стороны. Ночью украинские формирования обстреляли завод «Снежинский Маш» в городе Снежной на территории Донецкой Народной Республики, после чего на объекте произошел мощный взрыв и возгорание. Помимо этого, ВСУ нанесли удар по городу Торезу в ДНР. Донецк продолжает находиться под усиленным украинским арт-ударом. На этот раз ВСУ убили по железнодорожному вокзалу. Пострадали в основном гражданские торговые палатки. Украинское Министерство обороны выпустило пресс-релиз о том, что на острове Змеиный установлен украинский флаг подкрепив свои слова соответствующей фотографии. Однако фото оказалось старым, а флаг никто не устанавливал, так как высадки на остров украинских военных так и не произошло. Украинский флаг просто выбросили над островом из вертолета по сообщению представителя Министерства обороны Украины Натальи Гуменюк. В Курской области украинский беспилотник обстрелял приграничное село Поповка, в результате чего ранение получил один человек. В Таганроге случился инцидент с участием российского беспилотника, который в результате технического сбоя упал на жилой дом, который загорелся. Жертв и пострадавших нет.